Вас приветствует организация CLT И в этом видео наша команда будет отвечать на вопросы наших зрителей И первый вопрос нам задает Чеп Чип или как там тебя зовут? Первое. Лаки, хотела бы ты перекрасить цвет волос. Если да, то в какой цвет? Я за натуральность. Второе адмурай. Что тебя больше всего раздражает? Больше всего меня раздражает персона, которая недавно ответила на первый вопрос. Вопрос одновременно: и к Лаки, и к Адмураю. Это даже не вопрос, а задание. Скажите минусы и плюсы друг друга, находясь в одной комнате. видео и одевается, как баба. Эгоистка. Повышенная ЧСВ. Истеричка. Давайте вы за дверь уже сберетесь. Дети в студии. Братья маленькие котятки, не помню как их зовут. Почему вы деретесь? Не надо, а то папа расстроится. И я не виноват, что Кристоф такой тупой. Лаки, как твое отношение к Адмураю изменилось от начала знакомства до недавно начатой работы? Да в принципе никак. Ой, да не обманывай. Фернахина, вы можете ограбить банк в Чикаго, если так нужно будет для вашей репутации. Вы чего, Нет, конечно. Почему бы и нет? Адмурай, тебе нравятся Лаки? Да. Хина, в кого у тебя такой цвет глаз? Половина моего тела принадлежит бате. Хина, мог бы ты представить себе, когда бы был маленьким, что у тебя будет такая жизнь? Да, конечно, я всегда хотел быть мамочкой двух детей. Лукс, так как я идиот, ответь мне, какой же у тебя все-таки характер? Вообще, я джентльмен, и я не могу не заботиться о слабых существах, и всегда ставлю желание моего любимого человека на первое место. Хина, твоя самая любимая еда с -с -с -с сырники. Я чую, как ферн принес сырники. Фарин, надеюсь, правильно. Сколько тебе лет? Двенадцать. Ты любишь кататься на коньках? Да, yeah, mm -hmm. очень-очень. У тебя есть друзья, кроме твоего брата? Mm -hmm. Нет. Ну, я люблю поговорить э, с.. Э, э, а с теми, кто вместе со мной на коньки ходит? Есть недостатки в твоим брате. Иногда он хочет быть королем или принцем. Но, но я хочу быть королем или принцем. Я не хочу быть рыцарем. Спасибо большое, ребята, вам за ваши вопросы. А с вами была команда CLT. Всем до скорых встреч. Один момент, одна импровизация. Счастливо. Спасите меня.